не люблю заниматься вангованием, это всегда неблагодарное мероприятие, но я вам скажу только то, что известно всем как бы занимающимся магией да, и знающих немножко систему и цикличность работы различных программ. Сейчас мы подходим к концу определенного иона. Ион это время, которое выдано определенным божествам на выполнение некой миссии здесь. Сейчас дело было дано монотеистическим религиям Яхве, Христос, Будда, Магомед и так далее. То есть они занимались управлением здесь, наработкой определенных алгоритмов, наработкой определенных правил. Их срок заканчивается к 2150 году условно, плюс-минус слона Как всегда перед концом иона. Понимаете, ведь люди они ведь не, не, не, не сами по себе такие придурки, извините за выражение, они такие, потому что их такими нарисовали по образу и подобию. Поэтому не стоит удивляться, что если человек к концу отчетного периода начинает гнать лошадей, то у богов приблизительно то же самое, да? перед смертью не ненадысиси, что называется. Но Они существа бессмертные, вот. но, тем не менее, очень скоро и у них заканчивается время, в конце которого они должны будут отчитаться о достигнутом. Да, то есть подвести определенный итог, чтобы уступить дорогу следующим силам, уступить дорогу молодым. И вот сейчас как последние 100 лет, это, а сам он длится приблизительно 2150, 2150 лет плюс-минус. Сами понимаете, сейчас проходит конец отчетного периода. Конец отчетного периода это для всех всегда запарка. И поэтому то, что сейчас происходит, это что называется подбираем хвосты. Кто чего не успел, кто чего не доделал, кто чего не додумал, кто чего не довнедрил, сейчас это как раз все и происходит. Поэтому, поэтому такой информационный поток сейчас на нас ливанулся. За последние 20 лет количество информации поступающих в сознание людей увеличилось в 100 тысяч раз. В 100 тысяч раз за последние 20 лет включитесь цифру, а дальше будет еще хуже, ну в смысле еще жестче. Да? А, все почему? Потому что вот как раз поджимают время, да, и мы не можем уже так спокойно вести такой же спокойный образ жизни, да? потому что мы, нас подстёгивает, подстёгивает необходимость, необходимость системы. А, поэтому сейчас все будет типа нарастающее, понакипающее. Войны, которые идут, катастрофы, катаклизмы, конфликты, организованные что называется на ровном месте, это все следствие вот этой вот самой базовой запарки, которая, которая сейчас происходит. Поэтому если вы говорить, спрашиваете, будет ли спокойная жизнь в ближайшее время, я вам отвечу, нет, точно не будет. Спокойной жизни вы больше не дождетесь. Другое дело, что в этот период на общей волне истерии можно и себе очень много чего сделать. То же самое, что делают они, что ты не успел сделать за прожитую эту жизнь и все предыдущие, можно на общей волне истерики сделать ее сейчас. Заработать права, которые не заработал, осознать то, что не доосознал, следы после себя оставить необходимые, которые еще не оставил сделать что-то, что пролонгирует твое сознание в будущем и сделает его бытийно достаточно тяжелым. В Библии это состояние подведения итогов описывается как страшный суд. Ангел вострубит, четыре всадника апокалипсиса, ну и понеслось. И к этому времени ты должен уже наработать себе такой уровень бытийной массы, который сделает тебя достаточно значимой фигурой, фигурой для этой реальности, фигурой для системы, которую ты представляешь, для Бога, который тебя вдохновил твой приход в этот мир, то есть сделать что-то очень весомое. Поэтому жить так, как раньше, жизнь ради жизни, этот лозунг, который мы раньше пытались в 70-е годы да, и на буддийских веяниях пропагандировать, сейчас он уже не работает. Более того, те, кто воспринимают его сейчас как правило жизни, они выбывают из конкурентной борьбы, просто выбывают из конкурентной борьбы, потому что они начинают вести растительный образ жизни, тем самым освобождая место для тех, кто не исповедует подобную, подобную методологию. Вот, поэтому помните, сейчас есть такая возможность. Достаточно хорошая возможность, без приложения особых усилий, без преодоления инертности общей массы, поскольку вот эта гонка, она инспирирована самими богами, самой системой инспирирована. И вы, встроившись в этот поток, можете очень много чего достигнуть. Поэтому будут катаклизмы. Катаклизмы финансового характера, катаклизмы психического характера, последние движения от всех самых слабейших вот совсем самых слабейших, слабейшие к финишу прийти не должны, к финишу должны прийти сильнейшие. Перед стартом, как обычно, начинается самая толкотня локтями. Никакого милосердия от окружающих вы не дождетесь, потому что каждый подсознанием, своим подкоркой, спинным мозгом будет чувствовать, сейчас наступит время чем? Если ты не успеешь, значит не успеешь. Это то, что рассказано было во всех легендах, связанных с апокалипсисом, когда мать предает дочь, сын предает отца, да, и нет ничего святого, и сын возляжет с матерью, то есть вот попрание всех законов и всех, и всех традиций. Это происходит исключительно вот по причине вот этой самой истерии. Традиции старые, они все равно перестанут существовать. Из любой традиции в новый мир возьмется только самое лучшее. А вся традиция целиком должна быть разобрана. И, соответственно, соблюдение традиций в будущем, оно будет не необходимо. И то, что сейчас происходит, это как раз и есть следствие вот этого глубинного понимания о том, что дойти до финиша может только один всей традиционной системой, всей семьей, всем коллективом, всей религиозной системой, не дойдете, не дойдете. Рано или поздно эта истерика закончится, то есть она пойдет на спад, где-то после 2050 года она пойдет на спад, там уже пойдет чистое подведение итогов, и можно будет, что называется, ну, уже, скажем так, жить, жить более или менее достаточно размеренно в том темпе, который будет задан. Что будет конкретно в этих годах, я вам точно сказать не могу. Да, я не, не просматриваю будущее, мне не особо это, не особо это беспокоит в частности, скажем так, в частности меня не особо беспокоит. Вот, но в любом случае вы должны приготовиться быть сильнейшим. То есть быть сильнее всех остальных, а для этого важно помнить только одно, победитель будет только один. И в рай всем скопом не въезжает. Вот, вот эти правила помните да, и, и, и стройте свою жизнь так, чтобы никогда ни на кого не напираться, никогда ни на кого не оглядываться. Если вы принимаете какое-то решение, сделайте таким, таким способом, что оно бы кроме вас не задевало абсолютно никого, и тогда вы победите.